С помощью установки выясним, каково соотношение между силой тока, напряжением и сопротивлением цепи. В качестве потребителя тока в цепи используется магазин сопротивлений, представляющий собой 4 последовательно соединенных проводника, которые могут в различных сочетаниях включаться в цепь. При этом общее сопротивление проводников будет различным. Параллельно магазину сопротивлений Подключен вольтметр, измеряющий напряжение на этом участке цепи. Остальная часть цепи состоит из источника тока, ключа, амперметра и реостата, с помощью которого можно регулировать ток в цепи. Оставим постоянным сопротивление цепи, например, 2 Ома. Будем изменять напряжение на этом участке цепи и следить за соответствующими изменениями силы тока. Результаты измерений запишем в таблицу. Как видно из таблицы между силой тока и напряжением на концах проводника, при постоянном сопротивлении существует прямая пропорциональная зависимость.